Друзья, всем привет. Все, наверное, хорошо знают, что такое хамон, но не все знают, что такое палета. Я сейчас вам объясню разницу. На стенде мы видим подвешенные ноги. Здесь написано 100% иберийский хамон. И хамон обычно весит от 7 до 9 килограммов. Вот его цена за 7,5 килограмм. Здесь тоже указано. Вот абсолютно все то же самое. Стопроцентная иберийская свинья. Но написано палета. И цена уже будет другая. Палета обычно от 4 до 5,5 килограмм весит. В примере еще одной фабрики Хосалито, тоже можно видеть разницу в ценах между хамоном и палетой. Это палета 4, почти 5 килограммов, 4,750 грам, 189 евро. А хамон той же марки 8 килограмм 400 граммов стоит 756,89 евро килограмм. О вкусовых качествах можно спорить. Балета, на мой взгляд, ничуть не хуже. Она имеет более интенсивный вкус. Но опять же, каждому свое, как говорится. И вот знаменитая синкухота с андалузийский хамон. 179 э, евро стоит почти 5 килограмм палета. По И посмотрим, сколько стоит хамон. Вот 8 с небольшим килограмм стоит 625 евро. 82 евро килограмм.